Здравствуйте, меня зовут Михай. Считается, что 10 дней между Роши Шана и Йонгипун, которые мы называем Днями Трепета и Раскаяния, действительно могут изменить жизнь к лучшему тех, кто искренне к этому стремится и, конечно же, что-то для этого делает. Да, мы действительно можем изменить приговор Небесного Суда, если обдумаем свои поступки и исправим свои действия. Для того, чтобы помочь вам найти внутри себя ресурсы для таких изменений, мы приглашаем вас принять участие в нашем десятидневном трансформационном флешмобе под названием 10 дней, которые потрясли мой внутренний мир. Ежедневно я буду задавать вопрос, который позволит вам заглянуть вглубь себя и найти там наиболее правильный ответ именно для вас. Отвечать на этот вопрос вы будете при помощи колоды метафорических карт «Мудрость Иерусалима». Ежедневно из этой колоды я буду доставать две карты. Первая карта будет являться сигнификатором того понимания или действия, направленного на изменение «Вас сегодня» а вторая будет содержать в себе подсказку от еврейского мудреца. И помните, при работе с метафорическими картами важен не первоначально заложенный в картинку смысл, а ваш внутренний личный отклик на нее. Друзья, присоединяйтесь к нашему флешмобу и вместе на час личных изменений мы принесем в наш мир больше света и добра. В первую очередь я хочу поздравить вас с Роша Шана с Новым Годом и пожелать вам по-настоящему доброго и сладкого Нового Года. Я верю, что вместе с вами мы сможем добиться потрясающих результатов и стать лучшей версией себя, потому что именно вам выпала огромная удача воплотиться в этом мире. А это значит, что Всевышний решил, что этот мир не может существовать без вас. Вы нужны этому миру. Итак, мой первый вопрос. Если бы ваша душа могла сейчас говорить с вами, то что бы она вам сказала? Я достаю карты. Это первая карта, с помощью которой вы ответите на этот вопрос. И подсказка от еврейских мудрецов. Человек должен сам сделать для себя лестницы, по которым он сможет подниматься иногда до небес. А я с нетерпением жду обратную связь. Всем привет! И мы продолжаем наш трансформационный марафон. Третий день. Кто я? Зачем это все? Какова цель моей жизни? И если ли у этой жизни смысл вообще? Я думаю, что эти и подобные вопросы вы не раз задавали себе. О чем они все? О поиске вашего предназначения, о поиске вашего смысла. Открыть для себя свое предназначение ⁇ это путь к счастливой жизни и возможности получать от нее удовлетворение. И до тех пор, пока человек не станет на путь своего предназначения, выполнения своей миссии, он вряд ли будет счастлив. Но у меня есть для вас хорошая новость. Путь к своему предназначению возможен, если вы поймете, что на самом деле хотите именно вы. Наши желания ⁇ это голоса наших способностей и наших возможностей. И сегодня я задаю такой вопрос. А что же делает вас счастливым человеком? Это очень личный и очень интимный вопрос, поэтому мы обойдемся без подсказки еврейских мудрецов. Что же делает вас по-настоящему счастливым человеком? От вас я жду обратную связь. Всем желаю хорошего дня и до завтра! Здравствуйте! Я приветствую всех тех, кто сейчас с нами или только присоединился к нашему флешмобу. Я верю, что каждый из вас обладает уникальным даром, который вы должны явить этому миру. Что же для этого нужно сделать в первую очередь? Верить в себя правильно, потому что если ты не веришь в себя, то и действовать не будешь. Итак, мой вопрос. Какие три шага вы сделаете сегодня, чтобы стать более уверенным в себе? И подсказка карта, которая поможет вам ответить на этот вопрос а также совет от еврейского мудреца. Старайся быть простым и наивным во всех делах, так как наивность означает, что душа владеет человеком и его поступками, а хитрость свидетельствует о недостатке души и о власти разума. Ну что же, дорогие друзья, жду вашу обратную связь Хорошего всем дня и встретимся завтра. Я приветствую вас, дорогие участницы флэшмоба. Сегодня пятый день. Я благодарю каждую из вас за искренние внутренние отклики при работе с картами. А сегодня я хочу поговорить о таком важном чувстве, как страх. Страх. Он бывает разный, страх боли и смерти, страх потери контроля, одиночества и страданий. Если страх основывается на инстинкте самосохранения, он защищает и спасает нас. Но бывает так, что страх и тревожность выходят из-под контроля, изменяют мышление человека, приводят его к постоянному стрессу, заболеваниям и разными способами мешают жить полноценной жизнью. Страх переводит нас на стратегию выживания, отрезает нас от нашего богатого внутреннего мира и от плодородной почвы нашего существа. Внимание, вопрос. А чего боитесь вы? Какой страх заставляет сжиматься ваше сердце? Внимание, карта. Какой страх? заставляют сжиматься ваше сердце. И подсказка от еврейского мудреца, который поможет вам при работе с вашим страхом. Напев не обязательно должен быть разрывающим душу. Он может быть и радостным, и тем и другим ты можешь пользоваться, чтобы раскрыть ее. Таков путь Хасида. И в радостном напеве, и во время танца он иногда плачет но и плача радуется. Прекрасные карты. Я прощаюсь с вами. Хорошего всем дня и увидимся завтра. Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие! Я поздравляю вас, половина пути пройдена. Давайте вспомним, что нам удалось поисследовать за пять дней нашего флешмоба. Первым делом мы получили послание от нашей души. Мы поняли, для того, чтобы начать что-то менять, нужно верить в себя. Мы вспомнили, что делает по-настоящему счастливых именно нас и как это связано с нашим предназначением. Мы покопались в своей голове и нашли там убеждения и страхи, которые ограничивают и тормозят нас на пути к нашей цели. А что же нам помогает? Для того, чтобы быть эффективным в жизни, нужно знать себя и умело пользоваться своим потенциалом. Что такое ресурсы и зачем они нужны? Ресурсы – это то, на что мы можем опереться. Это та внутренняя сила, которая поддерживает и направляет нас. И самое главное – это то, что всегда и у всех есть. Это то, чем вы можете воспользоваться в любое время. И в любом месте сейчас из колоды я достану карту, на которой будет минимум три ваших ресурса. Три ваших ресурса, которые у вас есть и которыми вы можете воспользоваться. А также подсказка от еврейского мудреца. Ученик не тот, кто хочет учиться, и не тот, кто может учиться. Ученик тот, кто учится. А я прощаюсь с Вами, увидимся завтра. Всем привет! Ну что, мы продолжаем наш флешмоб, и я благодарна всем тем, кто сейчас с нами или только присоединяется к нам, и всем, кто оставляет свои отклики под нашим видео. Ну что, продолжим? Обращали ли вы внимание на то, как наша жизнь зависит от тех убеждений, которых осознанно или неосознанно мы придерживаемся? Подумайте, на чем основываются ваши убеждения? Какие знания, верования или ваш личный опыт лежит в их основе? И как ваши убеждения помогают вам реализовывать ваши цели? Все, что происходит вокруг нас, мы пропускаем через фильтр наших убеждений. Таким образом мы искажаем реальность. А ведь на ваших убеждениях основываются и ваши решения. Поэтому сегодня я хочу задать такой вопрос. А давайте попробуем понять, какие же из наших убеждений мешают нам, тормозят нас не дают нам двигаться вперед к нашей цели. Итак, карта. И подсказка от еврейского мудреца. Если вы хотите проверить и изучить самого себя, вспомните, к чему вы стремились год или два назад, и определите, чего вы хотите сейчас. Остались ли эти желания неизменными? Если же ваши устремления усилились, это признак того, что вы на подъеме. Ну что, прекрасные две карты. Слушайте свое сердце, свой внутренний отклик. И до завтра. Здравствуйте. Ну что, вот и подходит к концу. Чува. «10 дней раскаяния» в трактате «Проход» написано, там, где стоят Бали Чува, не могут стоять совершенные правильники. Чува на русский язык переводится тремя словами. Это раскаяние, возвращение и ответ. Само понятие Чува, как возвращение и приближение человека к Богу, занимает в философии иудаизма большое место. Давайте сегодня задумаемся вот над чем. Бывает так, что своими словами и поступками мы причиняем боль и страдания другим людям, даже не догадываясь об этом. Давайте сегодня при помощи нашей колоды карт посмотрим, за что мы можем попросить прощения и раскаяться у других людей. Итак, карта. За что мы можем попросить прощения и раскаяться у других людей? Сегодня «Самый лучший день, чтобы сделать это!» И подсказка от еврейского мудреца. Кто такой праведник? Тот, кто находит каждому человеку оправдание. Раби Леви Ицхак из Бердичева. Ну что, прекрасные карты на сегодня. Итак, сегодня самый лучший день, чтобы сделать это. До завтра! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие участницы нашего флешмоба! Сегодня евреи всего мира будут праздновать один из самых важных и торжественных праздников – Йом-Кипур – День Прощения, Очищения и Избавления. Этот день, когда Всевышний выносит окончательный приговор человеку на следующий год. Есть в традиции этого праздника желать друг другу Гмар-Хатима-Тува хорошего окончательного приговора и просить прощения за обиды, осознанно или неосознанно нанесенные. Слово кипур можно еще перевести как подобный выбор. То есть это день, когда мы сами себе выбираем будущее, признаться себе в собственных проступках, осознать их как зло. Почувствовать раскаяние и принять решение никогда больше не совершать подобные поступки, тем самым определить для себя другой путь на новой духовной ступени развития следующего года, чего я всем нам и желаю. А сегодня я предлагаю задуматься вот над чем. А на какую новую ступень духовного развития хотите подняться вы? Чего вы себе сами пожелаете? И поможет нам в этом ответить наша колода метафорических карт «Мудрость Иерусалима». Чего вы себе пожелаете сами в Новом году? Какую духовную ступень хотите? И подсказка от еврейского мудреца. Раби Зуши из Аниполя говорил, «Когда я умру и предстану пред небесным судом, меня спросят, Зуша, почему ты не был так же велик, как Авраам?» и мне не будет стыдно. Я скажу, что мне не хватало ума Абраама, и тогда меня спросят Зуши, почему ты не был так же велик, как Маше. Мне не хватало его способности вождя, отвечу я. Но когда меня спросят Зуши, почему ты не был Зушей, мне нечего будет ответить. Вот такое прекрасное послание о крабе Зуши и Аниполя. А я всем нам желаю, Гмарха Тиматова, хорошей всем и окончательной записи в книге жизни. До свидания, увидимся завтра. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, с благодарностью ко всевышнему в день окончания святого и выделенного дня Йом Кипур мы завершаем наш десятидневный трансформационный флешмоб. Я благодарна каждому участнику. Каждому, кто искренне делился своими внутренними откликами при работе с картами, а также всем тем, кто решил оставить свои отклики себе. Я благодарна всем, кто просто поставил нам лайки, а также тем, кому не подошла эта форма работы или просто не понравилась. Благодарность любому результату – это тот механизм, который запускает в действие успех. Не сомневайтесь! способности мира выбрать из абсолютного множества возможностей лучшую для вас. Сегодня из нашей колоды я достану карту, которая будет выражением моей благодарности вам и моего пожелания сладкого, доброго и плодотворного Нового года. Итак, и подсказка от еврейского мудреца. Кто спасет одну жизнь, спасет весь мир. Поэтому каждый может сказать, мир был создан ради меня. Я обращаюсь к вам с просьбой оставлять свои отзывы о нашем десятидневном дневном флешмобе под этим видео. И еще не забывайте, что вас ждет розыгрыш призов. Большое всем спасибо всем, кто был с нами. До свидания. Увидимся.